В Бишкеке составилась торжественная церемония вручения новой спецтехники автобусов. Глава Кабмина Кыргызстана и посол Финляндии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. В учебном центре МЧС открыли класс виртуальной реальности. Депутаты Джолар Кенеша предложили заблокировать ТикТок. Во всех районах Бишкека установят видеокамеры с распознанием лиц. Еще один российский футболист готов играть за сборную Кыргызстана. В Бишкеке на площади Алатоса осталась торжественная церемония вручения специальной техники новых автобусов с участием президента Кыргызстана Садыра Джапарова. Глава государства осмотрел всю спецтехнику и ознакомился с технической характеристикой новых автобусов. Отметим, спецтехнику вручили Министерству чрезвычайной ситуации Кыргызстана, Министерству здравоохранения и мэрии Бишкека. Кроме того, сотрудникам Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Бишкека вручены ключи от новых газомоторных автобусов. Председатель кабинета министров руководитель администрации президента Ахлбек Джапаров принял делегацию с Финляндии во главе с послом Финляндии в Кыргызстане с резиденцией в городе Астана Сойли Макелайн, Буханист и президентом компании Мэтсо Аутатек Марку Тересфасара. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. В частности, отметили важность активизации политического сотрудничества и организации взаимных визитов на высшем уровне. В ходе встречи обсужден широкий спектр вопросов кыргызско-финского двухстороннего сотрудничества. В частности, стороны отметили важность активизации сотрудничества по практической реализации совместных проектов в горнодобывающей отрасли. 31 января прошло официальное открытие учебно-тренировочного класса виртуальной реальности на базе кафедры пожарной безопасности Центра подготовки и переподготовки специалистов гражданской защиты МЧС, как пояснили Министерство открытия, прошло в рамках реализации проекта Корейского агентства по международному сотрудничеству, повышению квалификации работников пожарно-спасательных подразделений МЧС путем разработки и поставки системы тренингов расширенной реальности ХСАР. Со стороны компании Интеракт будут проведены тренинги 10 инструкторами и 120-пожарным. МЧС. Инструкторы в дальнейшем будут проводить обучение сотрудников остальных пожарных частей МЧС Кыргызстана. На заседании Джулур Кенеша депутат Шалюбек Атазу заявил, что приложение ТикТок негативно влияет на молодежь и национальную идеологию. К нему присоединился депутат Талабек Масабиров. Во всех районах Пешкек установят камеры видеонаблюдения с распознанием лиц. На сегодняшний день для поддержания общественного порядка, выявления правонарушений, принятия оперативных мер в общественных местах республики функционирует 2177 видеокамер. Из них 519 камер с функцией распознавания лиц подключены к Центру оперативного управления службы общественной безопасности МВД. Камеры системы имеют возможности вращения на 360 градусов, наклона приближения до 500 метров, направление съемки на задние объекты и ведение наблюдения за ними идентификации лиц, для чего используются нейросети, считывающие и анализирующие уникальные черты лица и сверяющие их с базой. Воспитанник московского Динамо Андрей Хрипков получил гражданство Кыргызстана и ждет официального документа от ФИФА, который позволит ему выступать за национальную сборную Кыргызстана. 32-летний футболист уже заиграл в Кыргызской премьер-лиге, подписав в середине января контракт с бишкекским Гдордоем. Хрипков является уроженцем Кыргызстана и в начале своей профессиональной карьеры выступал за Юношескую сборную Республику. Затем центральный защитник прошел подготовку Академии Динамо имени Льва Ящина в Москве и успел поиграть в клубах Высшей лиги Казахстана. И Молдова, а также 2-3 дивизионов России. Последним клубом Хрипкова стал Пятигорский маршрут КМФ.